Uh, уважаемые жители Калмыкии, uh, я приветствую сегодня такое тяжелое время для нас, для всех. Почему? Потому что уже, уже идет вторая неделя, значит, карантинные естественно, конечно, все уже подустали. Uh, я сегодня хотел бы сказать о том, что действительно впервые проявилась, наверное, вот сплоченность, дружба ответственных, социальной ответственность многих наших жителей. Особенно хотелось бы сказать о предпринимателях, о тех, которые ведут свой бизнес в непростых условиях. Но тем не менее выразили свои отношения вот к той ситуации, которая сложилась у нас в республике, и решили помочь остро нуждравимся людям, многодетным, и тем нашим соплеменникам, которые не в состоянии значит, на сегодняшний день выйти из квартиры, которые есть и лежащие и больные. Вот. Но Калмыцкое отделение Коммунистической партии Российской Федерации, о своих ветеранах, о союзниках, о тех людях, которые вместе с нами работают, значит, ведут работу, мы всегда помогаем. Мы всегда делаем продуктовые наборы. И на Цагансар в октябре месяце, когда идет, отмечает День пожилых людей делать продуктовые наборы. И естественно, конечно, в тех условиях сегодня, когда очень сложно, Почему? потому что многие из них являются уже довольно-таки пожилыми, возраст довольно-таки, значит, скажем так, много уже лет. И хотели бы им помочь. И сегодня мы составили продуктовые наборы, более 200 продук продуктовых наборов. Это не только в городе листа. но, естественно, конечно, это будет развозиться и по всем 13 районам Республики Калмыкия.